5 критериев высокого уровня в соблазнении. В этом видео ты узнаешь, какие же критерии очень важны, по которым ты можешь понять, что ты наконец-то достиг того высокого уровня, при котором ты соблазняешь самых лучших, самых красивых, самых топовых девушек. Итак, давай начнем разбираться. Первый и самый важный критерий, конечно же, подписка на мой канал. Если ты уже это сделал, то считай, что ты на одну ступеньку выше профессиональному уровню соблазнения. Ну, а вторым критерием я бы назвал твое понимание классная девушки. Что такое классная девушка? Многие путают понятие классная равно красивая. Но не каждая красивая кукла является классной девушкой. По-настоящему классная девушка это та, которая интересная в общении, которая самореализовывается, у которой есть ценности, убеждения, принципы в жизни, которая сама достигает чего-то, с которой приятно и комфортно общаться, которая тебя оценит как мужчину. Время с такой девушкой прилетает незаметно. Слово классное это условное, потому что ты можешь заменить его на замечательное, чудесное, статус Уровневая девушка. Неважно, какое это слово, важно, чтобы ты понял смысл этих девушек. И если такие девушки есть в твоей жизни, тогда это очередной критерий в твоем высоком уровне соблазнения. Следующий критерий это качество новых девушек. Если по совокупности все твои новые девушки возьмем, допустим, период месяц. Лучше, чем предыдущие девушки, значит ты растешь. Значит, растет твой уровень соблазнения, значит, ты прокачиваешься. Ну а если ты после хорошего уровня вернулся на какой-то более простой непонятный, то скорее всего это было случайно. И на самом деле твой уровень еще далек от того, что можно назвать высоким уровнем соблазнения. Следующий важный критерий – это умение общаться без соблазнения. Если же ты сразу переходишь к соблазнению с любой понравившейся тебе девушкой, значит у тебя еще нет этого понимания. Потому что многие парни считают, что ну какой смысл общаться с девушкой, если ты сейчас не будешь с ней заниматься сексом или в ближайшем будущем этот акт не планируется. О чем с ними можно говорить? Вообще они все тупые, неинтересные и так далее. Это говорит о том, что у Низкий уровень девочек, и им не сильно интересно понять женскую психологию. Ведь когда ты с девушкой общаешься, при этом не соблазняя ее, ты прокачиваешь навык понимания женской психологии. Ты понимаешь, как они мыслят, чего они хотят на самом деле, где они парням врут, а где говорят правду. Установить дружеское отношение это позволит тебе сделать то, что другие парни упускают. Это позволит тебе узнать ее лучше, позволит выяснить все нюансы, которые есть в общении с женщинами высокого уровня. И когда наступит время, она будет готова к тому, чтобы ты ее соблазнил. И тогда здесь, конечно же, начинай активно действовать. Именно этот критерий на самом деле показывает о высоком уровне соблазнения тех, кто соблазняет хороших девушек, ну и тех, кто не очень прокачан. Как часто у тебя получалось говорить с по-настоящему красивыми и интересными девушками? О чем ты с ними говорил? Напиши об этом в комментариях. Ну и финальный критерий – тебе ничего не надо делать, чтобы завоевать девушку. Я сейчас говорю не о самом процессе соблазнения и конкретно действиях. Я говорю о том, что тебе не нужно выпрыгивать из штанов, тебе не нужно казаться быть более крутым, более интересным, более веселым, чем ты есть на самом деле. Тебе не нужны бонусные ресурсы, такие как деньги, машина, статус. Тебе нужно просто оставаться самим собой, и этого достаточно, чтобы соблазнять по-настоящему красивых, интересных девушек. Так, а птичек можно потише сделать, а то я тут записываю видео. Именно этот критерий позволяет тебе судить о том, что соблазнение это не выход на ринг, это не игра в какие-то сложные игры, а это по-настоящему очень кайфовое, очень легкое, очень интересное состояние. Это то, что ты в жизни делаешь с большим удовольствием, то, чего ты по-настоящему кайфуешь. И девушки в твоем окружении тоже испытывают это же самое чувство кайфа. Поэтому если эти пять критериев у тебя есть, значит ты достиг по-настоящему высокого уровня соблазнений. Ну а если ты не достиг его, но хотел бы, тогда продолжай развиваться, оставайся на моем канале, смотри мои следующие видео и рано или поздно ты достигнешь своей цели.